Крутяк, крутяк. Стой здесь, стой здесь. Давайте еще раз, но уже с Эй, а почему это до не выглядит, как моя голова? Хватит болтать, ты мешаешь сосредоточиться. Все будет норм, чел. Ему конец. Вы это слышали? Что ж, уже ничего не поделаешь, пойдем за пензель. Это кто еще такие? Как по мне, похоже на мини-шрек. Мы готовились к этому всю жизнь. <свы> О, господи! Меня сейчас слышу. Лео! Что случилось? Это, Это что, штука кровь? в моей магии! Значит, вы были черепашками, которых облило странными химикатами? Мы предпочитаем слово «жижа». Просто типа нужно правильно проговаривать. Это, это так будто пчёлка жужжит. Жижа. Жижа. Жижа. Жижа. Жижа. Скажите,